К нам часто обращаются корпоративные клиенты, покупаются машины, берутся на фирмы по несколько штук, автопарк приезжает к нам обрабатывать абсолютно новая машина, пробег, можно сказать, муха не сидела. Для чего это надо? Во-первых, улучшается процесс обкатки. Двигатель гораздо быстрее, гораздо качественнее притирается. Притирается, и гораздо раньше можно им пользоваться в полную мощность, на полную силу. Опять же, это защита от износа. Двигатель так и останется новым. И плюс, что очень приятно уходят шумы и вибрации. Посторонние шумы и вибрации из двигателя. Просто комфортнее ездить. Комфортнее ездить. Размешиваются осадок. Это... Для новых дизельных двигателей материал, для новых двигателей, именно мягкий материал на обкатку и притирку двигателя. Заливаем. Здесь объем здоровый. Восьмерка. Поэтому требуется две баночки. На один этап требуется две баночки. Чем-то дальнейшем поможет машине. Увеличить ресурс работы двигателя. Это первое. Межремонтные пробеги сократятся в разы. Это второе. Комфортнее ездить на двигателе. Защита от износа. Корпоративные машины мало кто жалеет. Поэтому здесь вдвойне надо. Также будет проливаться коробка, также будет проливаться мосты, полностью вся машина. Так, с точки компании, это как бы экономия, на... экономия на запчастях, на ремонте, на ГСМ, потому что все равно экономия топлива будет. Все, две баночки залили, можно заводиться, в принципе, ехать. Ничего сложного. Супротек. Мы заботимся о здоровье автомобиля, чтобы автомобиль берег здоровье пассажиров.